Здравствуйте, с вами Александр. Каждый день буду на неделю выпускать видео и рассказывать о погоде и какой-нибудь интересной теме. В Калининграде очень переменчивая погода. И если вы собираетесь приехать к нам отдохнуть, для вас будет важно узнать вообще, как у нас, в какую погоду у нас можно купаться и чувствовать себя совершенно комфортно. Сегодня, например, в Зеленоградске плюс 22 градуса. Но ветер 6-12 метров в секунду. Что это значит? Это значит, что при ветре 6-12 метров в секунду будет прохладнее приблизительно на 7 градусов. То есть 22 градуса минус 7, получится 15. Поэтому заграть ветреную погоду на пляже у вас особо не получится. Так, может быть, искупаться немножко. Но это не означает, что в это время нельзя комфортно отдыхать на море. Есть такие места, как сковородки. О них надо просто знать. Это места за песчаным холмом. То есть идет пляж потом идет холмик и дальше идут поляночки на которых безветренно и вы можете совершенно комфортно загорать там, там будет жарко и бегать купаться об этих сковородках я сделаю отдельное видео сейчас иду во дворы которые я снимал еще весной возмущался что там не было 40 лет ремонта ремонт начался и уже все готово так что пойдемте посмотрим как там сделали хорошую плиточку положили сделали детскую площадку вот это покрытие оно мягкое Довольно-таки цивильно. Аккуратно. Конечно, нужно еще сделать газоны. Здесь такие какие-то штучки. А, это вот они. Короче, как-то они там двигаются не разбираюсь что это такое это типа велосипеда это какая-то хитрая качелька нет это не качелька это ноги качать здесь сделали парковку Сразу двор стал выглядеть по-другому. Если бы дома эти привести в порядок, посады, то будет очень даже неплохо. Поставили лавочки. В принципе, что еще нужно? Довольно-таки хорошее благоустройство проведено. Машин, конечно, у нас много во дворах. Здесь, наверное, все равно на всех мест не хватит. Уже начали облагораживать местные жители, посадили какие-то цветочки. Сейчас покажу вам еще один двор, который стали делать со стороны Московского проспекта. Там тоже проходил, и там не было ремонта. Вот двор со стороны Московского, здесь тоже идет ремонт. Они решили походу сделать весь Московский проспект. Такой активности благоустройстве никогда не было. Даже перед чемпионатом мира только центр делали а тут занялись просто реально дворами И плитка хорошая, толстая Сантиметров 6-7 толщиной Завтра буду рассказывать о работе Буду проходить по объявлениям на магазинах, сколько же платят нашим продавцам. Тогда вы сможете сравнить, как у вас, и приблизительно вывести уровень зарплат в Калининграде. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.